שאם שabbat shalom shalom shabbat shalom לכולם אני מאוד סמך אחלי אתכם. Сегодня мы на неделенной главе היום נאходим בבראשית השבוע בישלח. Она начинается с Księgiy Исход, 13. глава семнадцатый стих. Им, им открела в Сфере Шмот перек И в этой неделенной главе фараон позволивший Евреям покинуть Египет передумал и בפסח התשעוו אזות פרא פראוק ששלח שסופ סופ ישראל צד, הוא ידחקה ורדה פחrem. он настигает их у берегов моря. он Бог велит Моше поднять посох и море раздвинулось. מצווה אל משה להרים את מותה, וַיַּמ ידחק לְשָׁנָיו. И как только народ Израиля пересек море, оно обратно сомкнулось. После этого израильтяне попадают в пустыню. Несколько раз жалуются. И Всевышний посылает им ману с небес. В конце главы на них на них нападают амаликитяне. בסופה פרשה המלכים תקפים אתם. יוסוע נавינן при поддержке משה מолит в משה одерживает над ниму победу. ויהושו הבנון אסף להם מלחמה בADRACHAT משה ונוכל לנצחון. Исход 13:20. שמות פרק 14, פסוק 32. ידвинו לישון ישראלים יש סאכחה ו расположились станם ביעами. В конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светяем, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался стол облачный днем и столб огненный ночью от лица своего народа. Здесь Бог собственноручно вел народ Израиля. Он оберегал их от всех опасностей и обеспечивал их всем необходимым. عليهم عليهم הצ... Народ Израиля же, видя перед собой ориентир, видя перед собой этот столб, шли за ним. ישראל, הענן, При этом полностью доверяя ему. Также в нашей жизни э, очень важно найти правильный ориентир. שלנו, את ה... את ה... מקומה, каждый человек должен задуматься, какой ориентир, какой пример он видит перед собой. לחשוב, И на кого он равняется. на кого он равняется. Человек так устроен, что он в своих мыслях всегда строит себе какого-то кумира или несколько кумиров. אדם ובנו יכאשר שבמחשבות שלו ותמיד בונל עצמו זה דמות לאשראת. יונס постоянно מודע לנשים שחיים סביבו. Мы жили на Украине и в районе, который был, скажем так, довольно криминальный. На Еще когда мы были детьми видели. Очень много более старших ребят, которые решали свои проблемы кулаками. И для, для многих это был пример, для этих, для многих это был ориентир. Все стремились быть похожими для, на них. Которые на них. И многие заканчивали очень плачевно. ו Rabbi מֵהֶם סִימוּ הַדֶּרֶךְ בְּחִירָה. мы постоянно должны на кого-то равняться, за кем-то следовать и у кого-то учиться. אנחנו תמיד צריכים לחשוב את עצמו, למשו, ללמוד ממנו. мы должны выбирать себе свои героев. אנחנו צריכים לבחור את את גיבורים שלנו. но есть герои хорошие, есть не очень. יש גיבורים טובים, ויש פחות. но есть один. Истинный, безупречный герой, безупречный пример. Равняясь на которого мы получаем только благо. Без каких-то других вариантов. Мы получаем защиту на земле. И также мы получаем защиту ואנחנו מקבלים הגנה גם כשאנחנו ניכנס למלכות השמיים. וזה כמובן ישוע המשיח. אני נזכר במקרה שקרה לי לא מזמן. קרה מקרה לא כל כך נעים בעסק שלי. Я подписал не очень удачный э, договор. על הסכם, על хозе, כך, э, И впоследствии оказался в суде. У меня хотели полностью забрать мой бизнес. ממ�... И вот в день суда я очень переживал. המשפט, מאוד, э, э, я зашел в здание суда. Это дело было во время короны, поэтому э, судьи, кстати, это был ну, как серьезный суд, поэтому было три судьи И да, из-за того, что была корона, были как три кабинки, они сидели каждый в своей кабинке. В бе двое из этих судей э, очень много говорили и я видел что все идет не в мою сторону один из них постоянно молчал я молился и просил у бога защиты потому что чувствовал что действительно все идет не в мою сторону во время молитвы мне вспомнилась история, в которой Ишуа находился в лодке со своими учениками. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стиха. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. как с собой, Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялись, поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. И он, стал, он спал на корме, на возглавле. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибнет? И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Успокой, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась тишина великая. И сказал им, что вы как боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и моря повинуются ему. Я просил у Ишуа, Ишуа, пройди этот путь вместе со мной. Будь в этой лодке со мной. И я знал, что только Он мне сможет помочь. Как я уже сказал, это было во время короны. Я был в маске и мог молиться, не стесняясь ничего, проговаривая каждый, каждую свою молитву. Я, я знал, что Бог меня слышит. Но я не знал, решит ли он мне помочь. А вдруг во время молитвы я почувствовал мурашки по всему телу. Я чувствовал, что Бог находится здесь, что и чувствовал Его присутствие. И словно, словно как в Псалме 55. ובתילים פרק חמישים ושש. חמישים וחמש. חמישים וחמש ברוסית. אה, כן. חמישים yeah, וחמש ברוסית. הרגי mm -hmm. uh, moi обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В этот момент, третий, третий судья, который постоянно молчал, הזה, השלישי, שתק, начал говорить и начал говорить без остановки. Он полностью принял мою мою сторону, полностью понял проблему и вникнул просто до глубины. Я чувствовал Божье присутствие, чувствовал Его защиту через этого человека. Это было что-то невероятное. Я выиграл этот суд. אני ניצחתי במשפט. Господь вытащил меня из этой передряги. Алой אותי מהתקרית הזאת. Псалом семнадцатый тридцатый. Tehilim, 30. С тобой я поражаю войска, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа. Щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего? Бог, моя защита, именно у него я просил справедливости. Часто в жизни мы не знаем как поступить правильно. Задумайтесь, как поступил бы Ишуа. Конечно, мы не безупречны и не всегда можем поступить так как он. Конечно, мы не можем поступить так как он. Но глядя на него, мы видим, куда нам стоит стремиться. Народ Израиля <говорит> <говорит> в пустыне смотрел и двигался за столпом облачным. Я вам всем желаю смотреть на Ишуа и равняться только на Него. <говорит> И только тогда мы можем быть уверенными, что двигаемся правильным путем. И можем полагаться на его защиту. Аминь.